Это дорого стоит на самом деле. У вас появляется ну, свобода двигаться в том направлении, в котором вы реально хотите и должны двигаться. Да? То есть рынок на вас влияет минимально. Да? Вот так. Да? То есть вы именно двигаетесь с той целью, которую вы хотите получить. Да, На это, скорее всего, определенное время потребуется но без этого никак, то есть вот как написать инструкции для того, чтобы потом просто копировал, вставил делать, то есть нельзя сразу прийти к делегированию, не понимая каких-то основ, и не умея работать на этой теме, вот, в принципе, здесь у меня все, можем перейти к вопросам, которые есть. Так, раз, раз, раз, да, Алексей, круто, очень такая, фундаментальный труд, на самом деле, да, очень-очень круто. Так, давайте, что, ребята, у кого есть вопросы, да, я думаю, минут 10-15, ну, понимаю, что, наверное, уже там, после полтора часов достаточно бывает проблематично общаться, да, но если у кого-то есть вопросы, напишите плюсик в чате, да, и сразу включайтесь. То есть, в принципе, там голосом сейчас я посмотрю, должно, ну, можно включиться, да, то есть там настроек таких нету, которые это мешают сделать, и, может быть, кто-то хочет просто поделиться обратной связью. Кстати, что мы сейчас еще сделаем, да, скинем. Скинем, скинем, скинем. Можем тебе накидать отзывы, да, то есть, если у это нужно. Вот, да, я просто сейчас... Было, да? да? я что-то тупанул в этом плане, что это... Вот я как раз сейчас тоже из раза в раз улучшаю вот этот формат, да, и у нас там получается, что... Давай так, то есть, там, ты можешь поделиться с нами вот этой презентацией, да. либо, может, еще что-то есть, какой-то раздаточный материал, да, чем готов поделиться, и тем, кто, и тем, кто хочет это получить, они напишут отзыв. И не, не, ну, все, кто хочет написать просто отзыв, они точно это напишут. Да? То есть, кто хочет еще из, получается получить бонус, они его получат. Да? То есть, тут вот конверсия отзыв хорошая, да? у нас mm -hmm. прям это все классно. Так, и получается, что еще? Да? Я хотел сказать сейчас, сейчас, сейчас, сейчас. Да, будет запись. Запись, я думаю, сделаем там, ну, там есть два варианта, да, то есть мы сделаем на неделю доступ, да, либо оставим, чтобы она была, да, то есть тут тоже еще подумаем, подумаем, решим, да, ну, вот неделя, ну, как какой-то ограниченный срок она точно будет доступна. Вот, поэтому, знаешь, как можно сейчас что сделать, ну, пока ребята что-то думают, туда-сюда, да, то есть... Я говорю, можете поделиться пару слов рассказать, поделиться, да, что как вот Влад, Волоса Литвиненко, нас с камерой, или Дмитрий, Дмитрий Мелехов, да, тоже интересно послушать, узнать, что думаете, что как, может быть, парочку слов, да. А так, а мы Алексей, знаешь, что сделаем тогда? Может, под каким постом тебе оставить отзыв? То есть, либо ты сейчас можешь что-то либо мы можем под тем старым постом, где ты делал репост? Да, то есть, вот, вот, вот можем два, два варианта Можно сделать. Можно прямо туда.